Итак, давайте начнем с самого начала. Вот вы видите очень странную фразу, которая вы видите сейчас на экране. Да? представьте себе, что все соглашаются записаться в бизнес. Конечно, это выглядит немножечко смешно и, в общем-то, несколько фантастически, потому что мы понимаем с вами, что такого такого не бывает, чтобы все хотели. Это, конечно, сказка. Почему почему не бывает? Почему мы называем это сказкой вот как раз по той самой причине, по, по той причине, что существуют так называемые возражения. То есть люди возражают. Люди возражают и э, выигрывают те из нас, кто э, умеет грамотно отвечать на возражения. Поэтому сегодня на нашем занятии мы обязательно пройдем такую тему, как типовые возражения. Потому что на самом деле возражения, если их объединить, так скажем, по группам, их не так уж и много, их не тысячи, даже не сотни. Но где-то умещается в, примерно в 25 штук основных возражений, и мы обязательно по ним пройдемся, но в первой части нашего тренинга наша задача немножечко другая. У нас есть определенные цели, которые мы с вами Должны реализовать. Вот конкретно есть три цели, которые стоят перед сегодняшним тренингом. Первая цель это научиться работать с возражениями самим, вторая цель это научить работать с возражениями свою команду. Под командой мы, как правило, понимаем первую линию. Первую линию, потому что. Вы не можете со временем глубоко идти по своей команде. Конечно, если вы лидер, вы будете пытаться объять всю вашу команду по мере ее роста, но на самом деле гораздо умнее пользоваться сутью сетевого маркетинга, которая говорит о том, что достаточно научить первую линию, достаточно научить первую линию чему-то. И потом научить эту же первую линию, передавать информацию дальше, то есть учить свою первую линию. Если первая линия будет уметь обучать свою первую линию, тогда все пойдет как надо. Потому... Что нам предстоит узнать или понять в течение сегодняшних полутора часов, которые мы с вами будем здесь? Значит, Первое. Чем являются на самом деле возражения в жизни и в бизнесе? Что это такое? Что за этим скрывается? И конкретно очень важно понять причины, по которым возражают люди. Причины, по которым возражают люди, потому что причины-то бывают разные. И надо уметь понять, отделить одну причину от другой, потому что в зависимости от причин есть совершенно разные ответы на, на одни и те же возражения. Супер важный момент, о котором я всегда подчеркиваю, и, и сегодня я обязательно об этом буду подчеркивать, что самое важное во всем том, что есть на сегодняшний день, вот и в этом тренинге включительно, это правильное отношение к возражениям. То, что вы сейчас увидите на экране, правильное отношение к возражениям, это принципиально важный момент. Наверное, из всех тех пяти чего надо, это, видимо, самое главное. Ну, есть еще четвертый пункт: нужно научиться эффективно работать с возражениями, научиться эффективно работать с возражениями. И, ну, и пятый пункт, о котором я вам уже говорил, то, что нам предстоит сегодня сделать, это разобрать типовые возражения и как правильно на них отвечать. Вот это вот пять главных моментов из тех, которые мы сегодня с вами пройдем. И еще раз хочу повторить, что средний по серединке третий, он самый главный. Это вообще ключ ко всему можно сказать, ключ ко всему бизнесу, правильное отношение к возражениям. Если мы говорим сейчас о возражениях, а если мы говорим не о возражениях, а какой-то другой теме, все равно ключом является правильное отношение. Отношение, вот это вот слово, вернее, правильное отношение, или, как у нас говорят в Америке, positive attitude, это самый, самый важный момент, который, если станет частью вас самих, то можно сказать, что вы уже наполовину успешный человек. Мы к этому будем возвращаться постоянно, потому что это действительно очень важная вещь. Итак, что происходит у нас на самом деле? И вы это видите в бизнесе. Мы видим, как многим из вас удается начинать строить свою дистрибьюторскую сеть, но не всем удается удержать людей в сети. Да? То есть мы видим, что люди приходят. И некоторые люди со временем отходят, иногда даже достаточно быстро, да, уже на следующем месяце или через два месяца уже человек пропал. Одна из причин, почему люди уходят или пропадают, это смерть. Ну не смерть физическая, а, а, а смерть в том плане, в котором мы сейчас будем говорить. Потому что человек просто сражен, так скажем, аргументами его теплого окружения и не нашелся, что ответить. Мне очень приходит человек в наш бизнес. Побыл на одной презентации, на второй, возбудился, ему все стало интересно, зажегся, вошел в бизнес, начинает работу, сейчас мечтает, как он подключит всех своих друзей, знакомых, потому что все начинают сначала работать с теплым рынком, а потом приходит значит, к своим друзьям, да еще не имея опыта, пытается на какой-то, может быть, встрече общей говорить сразу с, не с одним, а с несколькими. Ну и что происходит? Происходит, что пару метких выстрелов в ответ, пару сильных возражений, против которых он ничего не может сказать, и все. И весь энтузиазм ушел, человек паник и, может быть, даже и вышел из бизнеса. Поэтому чем раньше мы оденем нашего новичка в бронежилет, ну, не настоящий, конечно, но наш бронежилет, чем раньше мы создадим такой бронежилет для наших бизнес-партнеров, тем больше шансов сохранить этого человека в бизнес. Давайте поэтому сейчас с вами подумаем, что же такое бронежилет. Что такое бронежилет, имеется в виду уже наш бизнес. вот, Значит... Есть три, три, три момента самое важное вот в этом самом бронежилете. Первое это понимание того, чем являются возражения в жизни и в бизнес. Я уже это сегодня упоминал. Это первая часть, первый слой бронежилета. Вы знаете, бронежилет штука многослойная, поэтому она и может удерживать пули, которые прямо увязают внутри этого материала. Итак, понимание того, чем является возражение в жизни и в бизнесе. Второй момент – знание причин, по которым люди возражают. Ну и, как я уже говорил, самое важное третье – это правильное отношение к возражениям, которое создается на основе первых двух пунктов. Это чрезвычайно важный момент, очень важный момент. Чем качественнее этот бронежилет – чем лучше подготовлены ваши бизнес-партнеры, тем меньше потери. Меньше потерь. У вас остается больше людей в бизнесе. Это значит, что вы быстрее продвигаетесь к намеченным, к поставленным целям. Самое важное, что должны уяснить ваши новенькие бизнес-партнеры, что совершенно нельзя бояться возражений. Что возражения это хорошо. Это очень важный момент, некоторые этого не понимают вначале, но вот как раз тут уже ваша задача состоит в том, чтобы объяснить им, что не нужно этого бояться, потому что совершенно естественное сопротивление. Это Сопротивление не только, когда вы лежите на диване и читаете газету. Во всех остальных ситуациях, когда вы куда-то движетесь, всегда обязательно будет сопротивление. На любое действие, на любое желание всегда будет определенное сопротивление. И не нужно этого бояться. Если ничего не делать, ничего не менять, возражений не будет. Будет очень комфортно, ничего не хотеть и не получать никаких возражений. Вот это вот надо. Это первая мысль, которую нужно донести до людей, что это достаточно естественный процесс, и они не должны расстраиваться из-за того, что эти самые возражения существует. Но самое важное, на самом деле, это понять, что это э, хорошая вещь для нас, что это определенная, как э, вот в этой же книге я э, поймал эту мысль, это определенная валюта э, нашего бизнеса, да. Ведь за все в этой жизни приходится платить, и мы сейчас поймем, за все, что мы платим, есть определенная валюта всего, да. Вот, например, за хорошие отношения в семье нам нужно платить чем пониманием уступчивостью терпением подо трех качеств практически ну редко какая семья выдержит годы совместной жизни, вы, многие, я думаю, что здесь уже люди семейные, вы прекрасно понимаете, что если не, не пытаться войти в шкуру мужа или жены, не пытаться понять человека, не уступить иногда, то это приводит к необратимым последствиям, поэтому настолько много в мире разводов, что люди не обладают вот этими элементарными важными качествами, которые позволяют сохранить мир в семье. То есть за, за все нужно платить, в том числе и за вот это. Или еще пример. За профессиональный рост нужно платить временем и настойчивостью. Да? Приходится много учиться, много работать, добиваться своих целей, иначе этого не будет. И это получается, что своего рода валюта профессионального роста. Еще один пример, который вы видите сейчас на экране, валюта дружбы, да, за преданность друзей нужно платить собственной надежностью, готовностью разделить с ними не только радость, но и в другие моменты их жизни, когда им действительно реально нужна помощь, и они могут на вас рассчитывать. Ну Самый простой вариант – это материальные ценности. Ну, с материальными ценностями все просто. Там есть валюта уже привычная нам с вами – это деньги. Так вот, профессионалы говорят, что валютой сетевого маркетинга на самом деле является вернее, возражение, вернее умение преодолевать возражения. Это та самая валюта, с которой работаем мы. Естественно, хорошо этой валютой владеть, потому что если вы этой валютой владеть не будете, трудно рассчитывать на долгосрочный результат, трудно рассчитывать на то, что вы сможете выжить в этом самом бизнесе. Как я уже говорил, совершенно нет никакого смысла расстраиваться из-за возражений, потому что это... Часть наработки вашей статистики. Без этого не уйти. Вы уже знаете, мы часто употребляем этот термин наработка статистики. Что такое. это такое? Это когда вы проводите определенное действие день за днем, неделю за неделю, месяц за месяцем статистические действия, которые в конце концов приводят к результату. Для того чтобы у вас появилось 4 бизнес-партнера, нужно. Показывает статистика, чтобы за этот месяц хотя бы 20-30-40 человек посетили нашу презентацию. Да? Если вот от вас, ваших гостей вот будет такое количество, или 20, или 30, или 40, скорее всего, у вас наверняка 4-5 человек запишутся в бизнес. Okay? Идем дальше. значит, Для того, чтобы 20-30-40 человек посетили презентацию, сколько человек нужно пригласить на эту презентацию, имею в виду, что не каждый, кого мы пригласили, на самом деле на нее придет. Да, скорее всего, придет только один из четверых. Поэтому 20.30 30 умножьте на 4. Вот вам получается уже 100 человек нужно пригласить на презентацию для того, чтобы 20-30 из них пришло и 4 записалось в бизнес. Вот мы начинаем нарабатывать эту самую статистику. Что такое пригласить на презентацию 100 человек? В принципе, не бог весь как много, если разбить это по дням. То есть, 3-4 человека в день, если приглашать на презентацию и один из них будет э, приходить, вы в конце концов, к концу месяца наверняка будете на бесплатном режиме. Потому что презентацию проводят профессионалы, презентацию проводится на, на хорошем уровне. Люди действительно начинают понимать, о чем идет речь. И таким образом вот эта статистика приводит к конкретному результату. Так вот, возражение ⁇ это часть процесса наработки этой статистики. Причем вы будете замечать со временем, что ваша статистика все лучше и лучше. Что значит, что это значит, что пригласив в первый месяц 100 человек, вы видели, что только 20 из них пришло на презентацию. А через два месяца, пригласив 100 человек, уже вы заметите, что 30-35 пришло на презентацию. Значит, ваш коэффициент полезного действия вырос. У вас улучшилась эта самая статистика. Да? Значит, таким образом, еще через 2-3 месяца вы увидите, что каждый второй пришел на презентацию. Почему? А потому что в момент приглашения, это ж, вы же не просто написали, приходи и все. Между вами уже был диалог. Да, и люди задавали вам вопросы, и люди пытались возражать, а вы к этому времени уже научились грамотно отвечать на возражения, и таким образом растет ваш коэффициент полезного действия, улучшается ваша статистика. Теперь, смотрите, давайте перейдем к одному из самых важных моментов, которые у нас есть. И я сейчас даже открою для этого чат, потому что мне нужно, чтобы вы сейчас включили мозги, и ответили на вот такой странный вопрос или даже на странный лозунг, который вы сейчас увидите на экране. Вот она, если говорить коротко, то это гарантия сохранения рынка. Это гарантия сохранения рынка. Почему это гарантия? Я вам приведу очень простой пример. Представьте себе такую ситуацию, когда вам удалось подписать, в бизнес кого-то из своих старых знакомых, да, с кем вы учились когда-то в школе. Может быть, даже на одной партии сидели, потом расстались по жизни, разбежались и все. Вот. И э, в конце концов вы подписали вот этого своего друга детства, и вы вместе уже с ним э, где-нибудь на съезде компании, уже прошло много лет, вы уже оба успешные, все хорошо. И вот вспоминайте, как все это на самом деле произошло. И тут ваш друг рассказывает на самом деле, что задолго до вас, буквально лет 5 шесть, семь, его просто донимали с разных сторон предложениями войти в какой-то сетевой маркетинг. И он к этому относился очень негативно, у него не было той самой информации, которая у него потом уже через вас появилась. Он просто считал, что это глупость, что это финансовая пирамида и даже не рассматривал эти предложения. То есть он плохо относился к сетевому маркетингу. Но вы смело можете сказать ура, ура потому что благодаря тому, что он тогда плохо относился к сетевому маркетингу, он сохранился для вас. Потому что благодаря этому в тот момент, когда вы наконец-то связались с ним, он еще не был ни в каком сетевом маркетинге. Вот вам гарантия сохранения рынка. Да? То есть человек остался для вас. А почему он послушал вас? Да потому что он с вами знаком 20 или 30 лет. Он вас знает по жизни. Он знает, что вы ни в какие авантюры по, по определению не входите. И вдруг, когда он от вас получил информацию о том, что вот вы находитесь в сетевом маркетинге, да еще и успешно, вот тут он или она впервые начали на это дело более-менее серьезно смотреть, узнавать, получать информацию, потому что это идет из ваших рук. Я надеюсь, вы ловите идею, суть, логику размышлений. То есть, это та самая ситуация, которая действительно помогает сохранять рынок. Ну и как здесь правильно было, некоторые отметили, что если бы не было возражений, то за год вся планета была бы подписана. Это, это точно. Удвоение штука такая сильная, действительно растет очень быстро. Окей, okay, я рад, что мы с вами остановились, посмотрели это, проанализировали, и я думаю, что сейчас, когда вы знаете этот факт, о том, что много людей вокруг вас Плохо относится к сетевому маркетингу, я думаю, что теперь этот факт вас не будет расстраивать и огорчать, а будет наоборот, только радоваться, потому что именно этот факт позволит вам подписывать людей и через месяц, и через год, и через пять, и через десять. Рынок никогда не будет перенасыщен, всегда будут люди, готовые вас выслушать, которые именно от вас впервые узнают и поймут, что это такое, что это такое. Вот, поэтому вот такая вот штуковина, да? возражение это гарантия сохранения рынка. Что еще очень важно в возражениях? Когда вы начинаете работать с возражениями, когда вы начинаете вот проходите вот такой тренинг, но этот тренинг он только затравка для того, чтобы работать с возражениями, потому что, конечно, основное вам придется проделать самостоятельно. Вот и когда вы будете все это делать, вы со временем будете замечать, насколько вы сами будете меняться, потому что в работе с возражениями есть вот такая замечательная вещь, как личностный. Рост, личностный рост. Это тренинг личностного роста. Работа с возражениями развивает целый спектр ваших личностных качеств. Видите, вот я даже перечислил. Убедительность, настойчивость, целеустремленность, коммуникабельность, красноречие, реакция и скорость мышления, поднимает наш авторитет в глазах других умение отстаивать свое мнение, свою жизненную позицию, повышает нашу уверенность в семье. Вы видите, как много чему хорошему можно научиться, когда вы начинаете работать с возражениями. Это очень большая школа, и я думаю, что эта, эта тема должна быть одной из важных тем вот в период вашего становления как профессионального сетевика. Мы с вами говорим на других тренингах, что для того, чтобы превратиться из любителей в профессионала, Примерно нужно потратить 1000 часов на образование. Да? Это как, может быть, не столько, сколько в университете или в колледже, где тратят от 4 до 10 тысяч часов за 5-6 лет обучения, но около 1000 часов потратить надо. Я думаю, что не менее 10% времени в совокупности уйдет вот на от точку вашего искусства, а работать с возражением. Это чрезвычайно важный момент. Пока вы не дойдете до ситуации, когда без всяких бумажек, без всяких шпаргалок, вы сможете без проблем совершенно грамотно и убедительно отвечать на любой вопрос, на любое возражение, которое будет выставлено кем-то. Или не отвечать, потому что иногда, иногда, вы знаете, иногда э, оказывается можно и не отвечать, и, и тем не менее победить. Я помню не одну ситуацию, когда я, к примеру, уже имею большой опыт в сетевой маркетинге, оказывался э, там на каких-то там вечеринках, днях рождения, вот, э, где много людей, то есть где я был единственным, так скажем, сетевиком, я никогда сам не завожу разговор на эту тему, я жду, когда люди начнут спрашивать, а даже когда они спрашивают или, или, или начинают обсуждать это рядом со мной, я иногда просто сижу и загадочно улыбаюсь. И наоборот, даже увожу эту тему с разговора, да, меня, они начинают говорить всякие глупости и маркетинг, и что они видят в ответ? Не мою злость или расстройство, а мою улыбку. И они начинают понимать, что что-то, наверное, не то. А когда они еще донимаются, я, наоборот, их любопытство еще больше разжигаю. Я говорю, ну, я сюда пришел, так скажем, пообщаться, а не говорить о работе. Хотите по работе, позвоните в другое время. То есть иногда можно красиво уйти от прямого разговора, особенно когда вы, так скажем, еще не очень себя уверенно чувствуете. Точно надо уходить, но уходить надо с улыбкой. Потому что если вы неопытный и против вас 5-6 человек вашей какой-то там компании, которая негативно все относится к нашему бизнесу, то шансы выиграть у вас очень маленькие. Поэтому нужно грамотно уйти от этого разговора, но уходить надо тоже красиво, с улыбкой. Окей, okay, давайте теперь поразмышляем на тему, почему почему люди возражают. Почему люди возражают, это очень важный момент. Вот. Я надеюсь, кстати, что у вас, кроме клавиатуры, рядом с вами все-таки есть какой-то блокнотик, и вы себе таки да, делайте какие-то пометочки небольшие. Может быть не нужно прямо все, все слова, то, что вы видите на экране, пересечь на бумагу, но какие-то ключевые моменты есть смысл. Есть смысл, потому что практика показывает, что уже к концу сегодняшнего дня вы не будете помнить 95% того, что я вам сказал. Поэтому заметочки, они вам немножечко помогут. Давайте мы с вами разберем три причины возражений. Да? Почему люди возражают, почему люди не хотят приходить в бизнес и так далее. Вот первая причина. Это движение по инерции. Это такая очень распространенная причина. Люди боятся менять привычный уклад жизни. Они уже к этому привыкли. Здесь все нормально. Да, ну, ну, бедные, да. Ну, что делать? Ну, вот такая судьба, да, то есть, многие люди боятся изменений, боятся что-то изменить в своей жизни. Вы знаете, этот знаменитый анекдот, мне он очень нравится, когда люди сидят в... По горло, а даже не по горло, можно сказать почти по краюшек рта в, в, в, в, в очень вонючей жидкости, не будем называть ее э, название. Вот, и боятся э, пошелохнуться. И вот такая у них ситуация в жизни, что они, ну так скажем, мягко говоря, в этом болоте находятся, вот, только что не заглатывают воду. И кто-то из них говорит, ну, мужики, может быть, все-таки будем выбираться отсюда. И, и слышат в ответ э, от другого ситуация слова не гони волну да, не гони волну да очень многие боятся гнать эту волну боятся что-то изменить в своей жизни опять же ничего страшного потому что время время работает всегда на нас время работает на нас и это движение инерции эти эти боязни опять тоже в конце концов сохранит кого-то именно для вашего бизнеса еще одна причина, почему люди возражают э, по отношению к тому, чтобы, например, начать наш бизнес, это э, заключается в том, что они неверно оценивают свои шансы на успех. То есть они не видят, как, это, э, как, как, как можно чего-то достичь. Да. Ну и в общем-то ничего... Удивительного нет в том, что они не видят, это нормальная ситуация, потому что если бы они видели, они бы уже давно были внутри. Okay? Когда вы встречаетесь, когда я встречаюсь вот с ситуацией номер два, когда люди неверно оценивают, не видят, говорят, ну не понимаем как, ну вот мы уже думали, ну как мы, вот, но ну, мы не видим, как это сделать, я им объясняю, что то, что они не видят, это нормальное явление что единственный способ увидеть это – начать двигаться. И всегда привожу им один из моих самых любимых образов, с которыми я с вами с удовольствием делюсь. Образ называется «Поездка в тумане». Да? Представьте себе совершенно густой-густой туман, когда видимость очень низкая, там, допустим, всего лишь 100 метров, для быстро двигающихся машин это действительно очень... Ограниченная видимость, многие просто боятся выезжать в такой туман, а двигаться надо. На самом деле в туман, в такой туман двигаться, никаких особых проблем нет. Но, может быть, чуть-чуть медленнее надо двигаться. Ничего страшного, что вы не видите на полкилометра или на километр вперед, потому что туман. Но туман обладает замечательным свойством, что как только вы преодолеваете эти 100 метров до барьера видимости оказывается начинают быть видны следующие 100 метров и когда вы преодолеваете еще 100 метров видны еще 100 метров. Таким образом, без проблем можно двигаться в любом направлении, независимо от этого самого тумана. Туман ли на улице, туман ли в голове. Единственное лекарство от тумана – это движение. Других лекарств нет. И я вот этот вот образ рассказываю людям и объясняю им, что они никогда этого не увидят, пока они не начнут двигаться. Только в движении это возможность. Не зря, зря где-то когда-то если вы помните, вот звучала такая фраза ⁇ движение ⁇ это жизнь да? ⁇ Ну, в данном случае, в нашем случае то же самое. Это работает. Еще одна причина, почему люди возражают, почему люди не приходят в бизнес, это вот потому что у них искаженное представление о предполагаемом бизнесе. Опять же, для нас это тоже хорошо, пусть у них будет искаженное представление, пока они с нами не контактируют, вот когда уже мы с ними начнем контактировать, мы попытаемся эти искаженные представления привести в порядок. Давайте еще подобно на такой момент, на, на такой вопрос ответим. Откуда же возникают возражения у людей? Да? Почему они возражают? Ну, значит, первое это личный опыт. Люди раньше ничего подобного не делали. Один момент, который может вызвать возражение. Да? Или личностное качество пока не совсем развиты. Или даже, может быть, третий вариант. Человек пробовал, сделал. Попробовал, у него не получилось, и он сделал неправильный вывод о том, почему у него не получилось. Это часто бывает, что люди делают неправильный вывод. И на самом деле, если у кого-то что-то не получилось, то есть всего две причины. Так скажем, две настоящие причины, почему у человека это не получилось. И естественно причина в самом человеке, а вот эти самые две причины. Первая причина неудачи это отсутствие настоящего желания. И вторая причина это человек не подключился к источнику знаний и энергии. Вот и все. Больше, больше других причин нет. Любовь момент, откуда возникает возражение, кроме личного опыта, это чужой опыт. Да? Опыт их знакомых. Подавляющее большинство людей, как вы видите, здесь не активны. Они не делают то, что реально приводит к результатам. Потому что они идут по следующей цепочке. Начинают заниматься бизнесом, не веря в себя и в свой успех. Потому что не нарабатывают статистику, да, короткую серию действий. Вот они по, по Попытались пригласить 20 человек, 19 их послали и все, у них крылышки опустились. Они совершенно не понимают, что ответная реакция того, кого вы приглашаете, для вас совершенно не важна. Вам совершенно не важно, кто скажет нет, кто скажет два раза нет, кто пошлет вас. Совершенно не имеет значения с точки зрения результата в бизнесе. Значение имеет только статистика. Только если представить себе, что есть тысяча человек негативно настроенных, и, и вы готовы всех этих тысячу пригласить, и вы просто это элементарно сделаете, тогда все это дело сработает. Не надо этих людей уговаривать, нужно набрать элементарную статистику. И, знаете, я помню ситуацию очень интересную ситуацию мои ребята которые со мной когда-то были в первом сетевом маркетинге и они не преуспели а потом мы когда-то начали второй сетевой маркетинг там через 15 лет когда я уже первый оставил своей бывшей жене мы начали второй и они так и да, стали самыми успешными людьми в группе моей. И вот они рассказывали очень интересную историю. Виктор рассказывал, Он говорит, летим и как-то на самолете из Италии на Украину к себе в Киев. Они жили в Киеве. Вот И подходит стюардесса и спрашивает, кофе? Хотите кофе? Я говорю, нет, я, я говорит кофе вообще не пью. Вот. И она говорит, хотите кофе? Нет, хотите кофе? Да. И то есть проходит по салону и просто спрашивает, кто-то говорит, да, она наливает, кто-то говорит, нет, она не наливает. Но было бы смешно, если бы человек сказал нет, а она его схватила бы за грудки и начала доказывать, что ему надо выпить кофе. Но ну, это же глупо, да? То есть да, да, нет, нет и все, до свидания проходит полчаса опять идет стюардесса по столу, опять предлагает кофе всем пассажирам ну и он опять в очередной раз отказывается и он говорит что в общем то наша работа та же самая. Это просто предложить человеку без всяких дополнительных эмоций, без наездов. Э, хочешь посмотреть, хочешь узнать, как заработать деньги, хочешь узнать, как работать? Приходи, ну хочешь, и нет проблем, э, пожалуйста, твое личное дело. Так он говорит, что что было самое смешное, в конце самолета, в конце рейса, когда уже четвертый раз она проходила, он вдруг вместо нет, вместо, вместо нет сказал да. Он говорит, я даже не знаю, почему у меня это вылетело, но в конце концов подумал, может быть, действительно вообще хороший кофе, может быть, попробовать все-таки. И он значит, согласился, она ему налила. То есть, что произошло? Произошло рекрутирование, по сути, человека, да, если делать параллельный перенос в наш бизнес. Почему это произошло? Не потому, что Стюардесса была наглая и требовала, чтобы он выпил кофе или наезжала на него как-то. Нет, она была совершенно безразлична. Хочешь пей, не хочешь, не пей. Это твое личное дело. Okay? То есть примерно вот такой уровень, так скажем, внутреннего безразличия, он по идее должен быть. Конечно, нам его трудно соблюсти по отношению, я понимаю, к людям, которых мы знаем, вот, но насильно мил не будешь. И э, на самом деле, если человек даже, даже не возражает, а просто отказывается, или он возражает так, что вы понимаете, что это отговорки, не надо на него наезжать. Спросите себя, кто следующий, кто следующий, кто следующий. Набор статистики – это штука важная, но статистика работает только на больших числах. На маленьких числах статистика не работает. И это надо понимать. Первые отказы и возражения, если они убивают человека, так мы уже знаем, почему они его убивают, потому что у него нет бронежилета. Да? бронежилета нет. Вот мы теперь видим все причины, почему кто-то отказывается, почему у человека не происходит, есть еще несколько моментов, человек, например, о себе, может быть, неправильно думает, то есть у него есть определенные шаблоны, опять с точки зрения его личного опыта, что он может, что он не может, он, он не видит, как я уже говорил, и вот то, что я вам сказал немножко раньше про движение в тумане, есть только один способ двигаться в тумане, это способ называется движение, других вариантов нет. Других вариантов нет. Значит, Когда человек так скажем, отталкивается от чужого опыта и говорит, что вот я знаю знакомых, вот они, у них не получилось, мы уже знаем причины, почему у людей это не получается. Мы знаем причины, потому что у них нет желаний, потому что они занимаются этим несерьезно, потому что они слушают больше тех, у кого не получилось, чем тех, у кого получилось. Но мы уже с вами легко на это реагируем, потому что, несмотря на то, что информация о сетевом маркетинге сильно искажена, мы понимаем, что в этом есть элемент хорошего. И элемент хорошего, он гораздо более значимый здесь, чем плохого. То есть, э, главная вот эта идея, которую мы с вами, я надеюсь, сегодня все поймали, что все, что не было бы плохого сказанного, написанного и думающего про, э, про сетевой маркетинг, все это на самом деле ведет к сохранению рынка. И все это вам совершенно не помешает. И все это позволит вам, в конце концов, достичь тех людей, которые, если бы всего этого не было, уже давно были в сетевом маркетинге к моменту знакомства с нами. И теперь давайте мы поговорим. Э, Посмотрим на уже более конкретные вещь. что же такое бронежилет, да? из чего состоит этот самый бронежилет, в который нам предстоит одеть наших новых бизнес-партнеров, одеться обязательно самому. Вот, Вы видите первый слой бронежилета, вот он так звучит, как здесь написано. «Я знаю, что возражение – это плата за любые улучшения. Природа всегда сопротивляется движению вперед». Это закон, лучше нужно заслужить. Работа с возражениями в сетевом маркетинге – это моя плата за будущее достижение. Возражение – это нормально. То есть мы начинаем хорошо относиться к этим самым возражениям, если они есть. Если они появляются, мы не переживаем. Вот. Потому что самая главная мысль, которую мы уже с вами поймали, что благодаря возражениям никогда не произойдет, перенасыщение э, рынка и этот, это понимание это в общем-то целый слой в бронежилете это очень важный слой в этом самом бронежилете но в бронежилете еще есть очень важные слои, например, слой третий, когда вы работаете с возражениями, вы становитесь более сильной личностью, вы нарабатываете положительные качества, которые помогают вам стать профессионалом. Это очень важный момент. Вы не боитесь всего, что происходит, потому что вы уже понимаете, что возражения не могут помешать вам. Вы знаете, что вы нарабатываете статистику, и это еще один слой этого самого бронежилета. Вы совершенно спокойно относитесь к тому, что кто-то вот сейчас еще пока не готов стать вашим партнером. Вы, можете, вы, вы готовы к тому, что услышите множество, десятки и десятки возражений, но это вас уже не будет сбивать с толку, потому что мы с вами разберем, уже разобрали, и еще разберем конкретные причины, почему люди возражают. Ну и шестой пункт. Вы знаете, что наличие возражений вовсе не означает, что человеку неинтересен или не нужен тот бизнес, который вы ему предлагаете. Просто нужно э, понять, что, чем являются его эти самые возражения, ну и правильно э, по помочь ему во всем этом деле разобраться. Вот эти шесть составляющих бронежилета я сейчас покажу вам на одной страничке. И если у вас есть, э, так скажем, то, что называется Print Screen, да, или вот программа, которую мы рекомендуем clip 2 вы можете э, скопировать в эту страничку, потому что на ней сразу даны все э, все шесть слоев так называемых бронежилета это очень такой э, полезный момент чтобы вам это дело не переписывать все шесть слоев бронежилета они у вас здесь есть потому что получить вот все эти картинки все эти слайды не представляется возможным вот поэтому какие-то моменты надо просто себе запис записывать или, или успевать так скажем быстро скопировать. Мы уже прекрасно понимаем вот эту вот фразу, ура, люди плохо к чему-то относятся. Вот. Но что интересно, это то, что у нас есть так называемая миссия. Миссия помочь другим людям. Я думаю, что даже не 80%, а может быть даже больше 80% населения нуждаются в нас, нуждаются в нашем бизнесе. Они даже этого, может быть, пока не знают. Но вот мне очень нравится вот этот пример, который вы видите сейчас на экране, да, когда больной ребенок не понимает, что должен принять лекарство или возражает этому, э, как, как многие люди, э, болеющие болезнью под названием бедность, возражают против сетевого маркетинга. Как поведет себя доктор в таком случае, если больной отказывается от прописанного лекарства? Неужели он будет его уговаривать? Да нет, просто подумать на себя, ну ненормальный какой-то уйдет в сторону, просто пожмет плечами. Поэтому никогда не надо никого уговаривать. Это очень важный момент. Нужно очень достойно нести знамя нашего бизнеса. Если человек не готов э, получить лекарство от бизнеса, ну, значит он еще недостаточно наелся этой бездности. А в общем-то всего лишь два. Существует всего лишь два типа возражений, поэтому это очень легко. Раз их всего два, значит легко научиться отделять одно от другого. Первый тип возражений – Называется отговорка. Отговорка мы называем э, ту ситуацию, при которой человек просто пытается отделаться от нас, ну как от назойливой мухи, да, то есть ему совершенно это неинтересно, он это точно знает, вот, и он э, начинает говорить всякие глупости, там типа того, что это финансовая пирамида или там еще какие-то другие глупости, начинает возражать, но... Если вы почувствовали, что эта отговорка, что ему на самом деле эта тема не интересна, то в этот момент нужно, как говорится, встать и идти. То есть ни в коем случае не тратьте свои силы и энергию на, на то, чтобы э, ему как-то возражать, потому что его ваши возражения совершенно не интересуют. Кому мы будем возражать на самом деле? Только тому, чей тип возражений будет называться «скрытый вопрос». Okay. Итак, наша задача определить, какой тип возражений, с каким типом возражений вы сталкиваетесь в данный момент. Если это возражение типа отговорки, не надо тратить никакого времени на это дело, совершенно, просто нужно тихонечко, красиво уйти и, или закрыть эту тему. Да. Но если это возражение типа скрытого вопроса, Тогда совсем другое дело, тогда нужно скрытый вопрос выявить, понять, что на самом деле хотел спросить этот человек с этим самым вопросом и тогда уже действовать по той схеме, которую я вам сейчас предоставлю. Да? Скрытых вопросов их на самом деле может быть множество, ну вот например всякие, несколько примеров скрытых вопросов. У меня мало свободного времени, да, я не могу выкратить столько, сколько надо. Ой, о, уже столько народу этим занимается, нет смысла для новичков. Уже пару моих друзей пробовали, ничего не получилось. О, тут надо убеждать людей, у меня с этим плохо. Да вообще уже поздно, тут надо быть первым и так далее. Все вот это, все эти возражения, это на самом-то деле скрытые вопросы, если они не заданы в виде отговорки, да? Поэтому я вам еще раз концентрирую ваше внимание, уже это уже сказать более схематично, сейчас вам покажу слайд, такой более схематичный, Потому что именно с этого нужно начинать ваши действия. Первое, вам надо определить тип, возражения, определить тип возражения. И если это отговорка, то работать с отговорками, это все равно, что биться головой об стенку. Не нужно, не тратьте силы, энергии, особенно пока мало опыта, не надо это делать. Да, Есть определенные технологии, как можно работать с, с отговоркой. Она вот даже показана здесь за спиной. Это называется «включить его желание». Но это уже достаточно такие непростые технологии. Здесь уже нужно немножечко время, чтобы этим технологиям научиться, овладеть. Конечно, профессионалы этим без проблем уже владеют многие. Многие даже совершенно интуитивно. Вот. Это обязательно придет к каждому новичку. Но на это уже нужно время, время определенное время на начале, стадии, мало, так скажем, кто к этому готов. Поэтому, если вы столкнулись с возражением типа отговорка, значит, нужно, естественно, обойти, не, не, не сражаться, не воевать, смысла никакого нет. А вот если вы определили тип возражения, что это скрытый вопрос, вот тут уже надо действовать, тут уже нужно на это возражение реагировать. То есть, что нужно сделать? Нужно этот вопрос расшифровать, понять вопрос. Мы сейчас с вами как раз потренируемся на совершенно конкретных материалах, каким образом типовые возражения переводить в скрытый вопрос. То есть, надо понимать, что на самом деле кроется за этим возражением. И мы сейчас как раз вот в ближайшие полчаса будем именно этим заниматься. На самом деле, не все ищут возражения, не все ищут то, что им может помешать в жизни, потому что, если вы попадаете на человека, у которого действительно сразу возникает серьезное желание преуспеть, такие люди, как правило, даже и не возражают. И у него, чем больше, как вы видите здесь на слайде, у человека сила желания, тем меньше он ищет возражений, тем меньше он ищет то, что ему может помешать в этом бизнесе преуспеть. Okay. Вот я это еще раз сформулировал как бы на отдельном слайде, это очень важная тема. Чем больше у человека силы желания, тем меньше он ищет то, что ему может помешать тем меньше он пытается возражать. Наверное, вы сталкивались с такими случаями, вы привели человека на презентацию, или сами ему рассказали об этом бизнесе, и он тут же говорит Да, я хочу, не задав ни одного личного вопроса. Почему? Потому что у этого человека уже есть определенная сила желания, он уже весь его предыдущий опыт привел его к тому, что уже пора, пора чем-то серьезным начинать заниматься. И вот как раз ваше предложение легло на совершенно благодатную почву. Ну и соответственно, что если у человека желание меньше, он пытается больше возражать, поэтому с теми, у кого желание меньше, вам придется иногда это желание создавать, да? помочь ему это желание обнаружить, зажечь нем это желание, это уже больше касается тех, кто пока что отговаривается и показать, что именно наш бизнес может помочь ему реализовать вот эти самые его желания, которые у него есть. Это очень важный момент попытаться показать ему. Если вы попадаете на человека, у которого нет желаний, так просто не о чем говорить, да, не о чем говорить. Вот такие люди будут просто пытаться отделаться от вас. То есть, если у ваших кандидатов никаких желаний нет, не бейтесь головой об стенку. Ну, со временем вы, может быть, научитесь эти желания создавать или выявлять, или находить то, что у него было, и глубоко спрятано, потому что желание-то, особенно в юношестве, есть у всех. Детство, юношество, все, все чего-то желали и мечтали, но проходит время, и у многих эти желания сходят на нет, угасают, начинают умирать и возникает соответствующая текучка. Окей, okay, давайте теперь мы с вами рассмотрим те самые 20 с хвостиком типовых возражений, какие за ними стоят вопросы, ну и как, соответственно, правильно на них отвечать, на эти самые возражения. Итак, у меня нет на это времени, мне нужны деньги немедленно. Да? Наверное, встречались с таким возражением. Вот. На самом деле, за этим возражением состоит совершенно конкретный вопрос – есть ли смысл заниматься этим бизнесом, если у меня слишком мало свободного времени? Как можно ответить на этот вопрос? Что я говорю, например? Я говорю, что прелесть сетевого маркетинга как раз заключается в отсутствии временных рамок в течение дня или недели. Ты же не работаешь по 15 часов 7 дней в неделю на своей основной работе. Значит, свободное время все-таки есть, правильно? Остается выяснить вопрос, а как ты тратишь свободное время сегодня? Отдых, телевизор? Просто порожная болтовня? Да, если так, то, конечно, это называется прожигать время. Да, прожигать время. Помните эту знаменитую фразу Киосаки, которую я люблю цитировать, богатые отличаются от бедных тем, как они используют свое свободное время. И тут же я объясняю, что для того, чтобы стать профессионалом в этом бизнесе и зарабатывать хорошие деньги, нужно потратить примерно около тысячи часов на обучение. Поэтому, если у кого-то есть 10 часов в день, свободного времени, так он может стать профессионалом за 100 дней. Но если у тебя всего лишь 2 часа свободного времени, значит тебе надо примерно 500 дней на то, чтобы стать профессионалом. Okay? Но лучше это, чем это время прожигать, а лучше потратить это время именно на то, чтобы научиться зарабатывать деньги и делать это в то время, которое есть. Никаких особых насилий. Возражение номер 2. Возражение номер два: у меня бедный круг знакомых, они не смогут покупать наши сервисы, наши программы, да? Значит, вы, наверное, сталкивались и с таким возражением. Вот, значит, что я отвечаю в случае вот такого? Вернее, сначала мы определяем скрытый вопрос. Вы видите, он в рамочке есть. Имеет ли смысл заниматься этим бизнесом, если у меня знакомые достаточно бедные? Я говорю, что тебе повезло. Наш, потому что наш бизнес как раз подходит здесь с небольшим достатком. Именно они нуждаются в дополнительном заработке больше других. Значит, твой круг знакомых больше подходит для настоящего, для нашего бизнеса. А есть обратный вариант, когда человек говорит, о, у меня слишком богатый круг знакомых. Да? Ну, это я, в фотографии, конечно, я нарисовал в шутку, это уж слишком богатый круг знакомых, если иметь в виду этих людей. Орен Баффет слева, это который один из самых известных инвесторов в Америке, один из самых богатых людей Америки. Билла Гейтса вы знаете. Кстати, Орен Баффет интересен тем, что где-то в последние 6-7 лет он купил на свои миллиарды, купил несколько сетевых компаний. Вот. То есть на самом деле это держится в секрете, как я конкретно он купил какая-то коммерческая тайна, но вот он является хозяином нескольких компаний, естественно, он не мешает им работать и развиваться, просто он это рассматривает как инвестиция. И надо сказать, что в тот момент, когда он это стал делать, многие профессионалы инвестиционные стали немножко по-другому смотреть на сетевой маркетинг, потому что у этого уже не молодого человека есть чутье, во что надо вкладывать деньги. Он практически весь свой капитал сделал на бирже, покупая и продавая различные акции стал самым богатым человеком, ему принадлежит одна из самых успешных торговых сетей в Америке, называется Walmart, которая специализируется на продуктах по низкой цене очень популярна, так скажем, у бедного класса. Есть сотни, наверное, тысячи магазинов этой сети по всей Северной Америке. Так вот, Баффет он сейчас в последние годы с удовольствием купил несколько сетевых компаний. Считает, что это его одно из лучших вложений его инвестиций. Ну, это, так скажем, просто такое небольшое отступление. Но на самом деле, если действительно кто-то говорит, что у него все э, люди очень богатые и успешные, э, ну, э, про себя я могу э, сомневаться в этом, потому что, как правило, люди все-таки живут в своем круге, да, и если... Э, э, кто-то живет в каком-то круге, что там только богатые все успешные, скорее всего, он тоже богатый и успешный. А если мы с ним говорим на тему подзаработать деньги, то тут есть какое-то противоречие. Ну, давайте предположим, что мы ему поверили, что у него… Еще одно очень типовое возражение – я не умею продавать. Да? Ну, на самом деле, за этим звучит какой-то совершенно конкретный вопрос. Вот мы его определили в рамочке, этот вопрос. Нужны ли какие-то особые способности в торговле? Нужны ли какие-то особые способности в торговле для успеха в этом самом бизнесе? Как я отвечаю на этот вопрос обычно? Я отвечаю, что нет, не нужны. Потому что более важно, например, это элементарное желание поделиться чем-то интересным. Мне очень нравится пример связанные с просмотром кино, да, когда вы идете, смотрите какой-то хороший, интересный фильм, и еще и выходите, например, под впечатление об этом фильме. Я помню, когда-то давно, лет, наверное, 25 тому назад, я, будучи еще живя в Москве, посмотрел очень симпатичный американский фильм, он назывался «Однажды в Америке». «Однажды в Америке» с очень хорошими актерами, великолепно сделанный фильм, один из лучших, которых я когда-то смотрел. И я помню, насколько я был впечатлен этим фильмом, я помню, что я сделал, когда я там добрался до дома, где я жил. Я звонил всем своим знакомым спрашивал, послушай, ты видел этот фильм? Нет, не видел, срочно сходи посмотри. Совершенно шикарный фильм. То есть, по сути, я сидел, обзванивал, как будто бы мне за это платили деньги, как будто бы авторы фильма мне платили деньги за то, что я нагоняю клиентов на этот фильм. Конечно, никто мне деньги не платил, я просто не мог сдержать вот свои эмоции и говорил своим друзьям, знакомым, что им надо обязательно это дело посмотреть. По сути, вот так работает и любой сетевой маркетинг, когда люди возбуждены чем-то, возбуждены какой-то продукцией, каким-то сервисом, им все это очень нравится. Все, что нужно, это просто передать свои эмоции другим людям. Так что никаких специальных, так скажем, способностей, способностей продавца, это, это, конечно, не нужно в нашем деле. Еще, значит, еще одна отговорка, вернее возражение. Здесь нужно иметь большой круг знакомых. Ну, Скрытый вопрос за этом понятен. Имеет ли смысл заниматься этим бизнесом, если у меня мало знакомых? Ну, на что я отвечаю обычно, что круг знакомых – это понятие бесконечное на самом деле. Нету понятия «мало знакомых», потому что даже те, кто говорят, что у них маленький круг знакомых, все равно, скорее всего, если и им понадобится написать список хотя бы и 100 человек, которых они знают, как правило, с этим заданием справляются практически все люди. Ну, а если иметь в виду, что у каждого из этих 100 есть ну, минимум своих 100, которых они знают, то список знакомых на самом деле превращается в бесконечность. Ну а конкретно для нашего бизнеса это еще менее важно, число знакомых, потому что мы как раз обучаем наших бизнес-партнеров работать в том числе с холодным рынком, с незнакомыми людьми. Поэтому, пожалуйста, не хочешь работать с знакомыми, работай с незнакомыми. Возражение номер 6. Здесь нужно иметь красноречие. Скрытый вопрос, имеет ли смысл заниматься этим бизнесом, если я не умею красиво рассказывать. Ну, я отвечаю на это обычно так. В нашем бизнесе важно не столько красноречие, сколько знания и технологии передачи информации. То есть важно научиться передавать информацию. Желательно умно передавать информацию. Ну, например, то, что нужно не сказать, нужно не сказать. Говорил мне всегда мой учитель в сетевом маркетинге. Это была одна из его любимых фраз. То, что нужно не сказать. Нужно не сказать, это не в смысле, что нужно врать. Нет, ни в коем случае об этом не идет речь. Просто есть технологии передачи информации, когда какую-то важную вещь нужно сказать в определенный момент, когда, она, когда эта информация будет иметь соответствующий вес, а не где-то между делом выложить все свои аргументы до того, что человек еще, например, начал вас внимательно слушать. Кроме того, у нас есть спикеры, которые замечательно умеют красиво все под все говорить, подавать информацию, и нужно этим пользоваться, нужно просто брать э, и приводить своих людей на, на, на такие встречи, где кто-то, по сути, за вас говорит, так что в этом э, как раз никакой проблемы нет, и можно безо всякого красноречия заниматься этим бизнесом. Интересно, что со временем вы заметите в себе э, очень интересную особенность, ваше красноречие будет улучшаться от месяца к месяцу это действительно наблюдают все, кто занимается сетевым маркетингом, потому что это происходит на самом деле. Возражение номер 7. Здесь нужно быть уверенным в себе. Скрытый вопрос. Могу ли я преуспеть, если по жизни я являюсь достаточно скромной персоной, не очень уверен в себе? Мне очень нравится эта картинка, которую вы сейчас видите. Значит, как я отвечаю на это дело? На, на, на такое возражение? Каким бы делом.. Ты не занялся, уверенность это такая штука, которая приходит с опытом, с опытом, со знаниями, с результатом. Когда ты точно знаешь, что и как необходимо делать, конечно, уверенность значительно повышается. Когда твои слова подтверждены еще твоим результатом, ты волей-неволей становишься уверенным человеком. Так что уверенность это вопрос времени. Чем лучше бизнес-результаты, тем выше уровень уверенности. «На начальной стадии развития бизнеса в нашей компании больше важна даже вера в бизнес, вера в компанию, чем персональная уверенность в себе». Это вот то, что я говорю новичкам, которые вот аргументируют вот такой вещью и не видят себя в виде льва. Аргумент 8. Возражение номер 8. «Здесь нужно быть общительным и коммуникабельным человеком. Казалось бы, трудно возразить». да? Вот. Могу ли я преуспеть в бизнесе? Э, скрытый вопрос, являюсь застенчивой, и необщительной по натуре фигурой. Ну, э, ваша застенчивость будет постепенно проходить, говорю я, людям, э, а, а общительность, наоборот, возрастать, особенно по мере улучшения результатов, по мере подъема эмоционального настроения, по мере появления, удовлетворения и удовольствия от самого процесса, ну и по, по мере освоения наших инструментах. Тем более, что в нашем бизнесе часто происходит виртуальная модель общения, которая на самом деле намного проще живой. Да? В ней разговор зачастую заменяется написанием текста, например. отсутствует элемент лицо к лицу, который зачастую является самым стеснительным моментом. Все это быстрее приводит к раскрепощению человека и превращению вас из застенчивого в общительного человека. Хотя, вы знаете, есть случаи, когда и очень застенчивые люди э, даже сохраняли свою застенчивую манеру ведения бизнеса, и тем не менее, все равно очень преуспевали в сетевом маркетинге. Возражение девятое, очень э, известное, очень популярное. Вы с ним, наверное, сами не, не раз сталкивались. Это пирамида. А, вот, знаем, это пирамида. Скрытый вопрос, не является ли бизнес сетевого маркетинга разновидностью мошеннического механизма, называемого финансовой пирамидой? Ну, немножечко истории, да, одна из первых финансовых пирамид, вот, построил некий Джон Ло в Шотландии, и у него была миссисипская компания куда нужно было внести деньги, как бы, чтобы стать пайщиком компании. И он выплачивал очень большие дивиденды, и его компания чуть ли не разорила целую страну. Потому что в тот, во Франции огромное количество людей внесли деньги в, в том, чтобы стать вот членами этой компании, а она в конце концов лопнула, как и все пирамиды. Представляете себе, половина населения страны осталась без денег. В Америке есть тоже своя история финансовых пирамид. Она относится к 2020 году и была создана Чарльзом Понси именно поэтому до сих пор в американском законодательстве, когда они хотят обозначить, что какой-то бизнес это не не а финансовая пирамида, они так и пишут, что это понси -схем, схема схема понси вот и если если подозревают, что компания на самом деле вот пользуется понси схемы, значит они уже начинается расследование вплоть до уголовного расследования против таких компаний, которые в этом деле подозреваются вот ну значит на самом деле я как, как на этот отвечать, как как отвечать? Как человеку объяснить, что это не пирамида, как отличить сетевой маркетинг от пирамид? Мы не будем долго говорить на эту тему, потому что я думаю, что большинство из нас более-менее знают, но тем не менее я вот обозначил некоторые пункты прямо на экране, которые, на которые есть смысл обратить внимание, чтобы показать человеку, где, где пирамида, а где сетевой маркетинг. Как правило, в пирамидах нет реального продукта, за который надо платить. Вот. Или даже если есть что-то, то есть продукт, который совершенно никому не нужен, потому что он является, скорее всего, маскировкой. Вот, что деньги там идут в основном только за счет привлечения новых членов, а не за счет ежемесячных оплат продуктов или сервисов. Очень часто эти компании требуют вообще одноразовую оплату и все, нет никаких ежемесячных платежей. Очень часто используют, например, матричные планы маркетинга, которые на самом деле для дистрибьюторов наименее выгодны. Это самые слабые маркетинговые планы, вот именно матричные. Планы. В общем, есть много-много признаков, включая и, и то, что, как правило, хозяев компании мало кто знает вообще, они не светятся, они находятся в тени, вот, в то время как тяжелая форма обвинения в финансовой пирамиде называется лохотрон, да? это как бы вот такая штуковина еще более крутая. Да, и некоторые говорят, о, это лохотрон. Даже к нам иногда бывает приходят на презентацию изредка люди, и поскольку у нас есть элемент общения с нашими гостями, мы им даем право в конце задать вопрос. Ну, некоторые пишут, а, это лохотрон. Ну, показывает себя очень умные, вот. Ну, вы знаете, что такое лохотрон, да? Это как бы с одной стороны похоже на, на, на финансовую пирамиду. То есть это крутая версия финансовой пирамиды, так скажем. Вот. Ну, это аргументы на самом деле те же самые, что и про финансовую пирамиду, поэтому здесь мы с вами не останавливаемся, двигаемся дальше. Возражение 11. У меня соседка занималась этим, у нее не получилось. Ну, здесь мы уже с вами немножечко опытные. Да? Значит, на самом деле, вот скрытый вопрос, очень важно понять. А скрытый вопрос звучит так. Почему у некоторых людей не получается преуспеть в сетевом маркетинге? Означает ли их неудача, что у меня тоже не получится? Ну, мы с вами знаем уже на самом деле ответ, что вообще есть три условия достижения успеха в сетевом маркетинге. Три условия. Это сильное желание, это условие номер один, стопроцентность. Это открытость новым знаниям, то есть то, что мы называем обучаемость. И есть еще такое условие, как готовность действовать. Это очень важный момент. Успех приходит лишь в том случае, когда выполняются все эти условия. Это означает, что в нашем, люди, в нашем бизнесе не могут добиться хороших результатов люди, которые еще не созрели для перемен, у которых нет реального желания, или они, э, люди с низким социальным статусом, они не хотят его менять. Люди типа «я уже все знаю», то есть необучаемые люди. Ну и есть еще такая интересная категория, о которой мы редко говорим, но она существует, называется «лентяи». Да? То есть люди, которые вроде как бы все знают, где-то теоретически готовы, но лень матушка, лень матушка. Вот сидит он на печке, как в некоторых сказках, и вот не хочется с этой печки слезать. Не хочет себе. Возражение номер 12. «Почему в газетах пишут сетевой маркетинг не предлагать?» Да, значит вопрос, почему некоторые так боятся предложения сетевого маркетинга? Вот. Ну, здесь я обычно говорю, что да, бывает, что некоторые сетевики, которые не обучены корректной работе, звонят тем, кто ищет реальную работу на зарплату и пытаться их рекрутировать иногда даже обманным путем. Поэтому просьба не предлагать сетевой маркетинг это определенная защита от малопрофессиональных и назойливых дистрибьюторов. Особенно, когда человек действительно ему нужна работа конкретная почасовая. Но что вот что интересно, я знаю случаи, когда вот такое объявление, ищу работу там какую-то сетевой маркетинг предлагают, давали, знаете кто? Сетевики, сами сетевики. Да, и почему они это делали? Да потому что. Бывает ситуация, когда человек, например, только начал заниматься сетевым маркетингом, и ему очень нравится этот бизнес, ну, тот, которого он начал, которым он начал заниматься, и он понимает, что он э, будет им заниматься все оставшуюся, может быть, даже жизнь. И, но он понимает еще и как работает этот бизнес, он понимает, что в первый месяц, два, три, пять, шесть он не может рассчитывать на большие деньги, а ему нужны деньги сейчас для конкретно того, чтобы заплатить за квартиру, заплатить за коммунальные услуги и так далее. То есть он ищет работу и такие люди параллельно, как правило, дают объявление с припиской сетевой маркетинг им предлагать почему-то, потому что они уже в нем, они уже в нем и им сейчас как раз нужна именно работа за живые деньги. Вот такая вот интереса метаморфоза может быть. Надпись на футболке. Хочу много денег. Работу не предлагать. Да, это у нас по поводу, видимо, лентяев. Возражение 13. Возражение 13, которое звучит так. Здесь нужно навязываться людям и уговаривать их. Определяем сразу скрытый вопрос этого возражения. Могу ли я добиться хороших результатов в этом бизнесе, не теряя собственного достоинства? Мы уже немножко на эту тему говорили что не просто могу, а только так и нужно делать. Потому что если вы хотите добиться хороших результатов сетевого маркетинг, главное, что нельзя делать это, навязываться и уговаривать. Наша задача очень простая. Дать людям информацию о нашем бизнесе и о той пользе, которую они могут получить, используя наши инструменты, став нашим бизнес-партнером. Дать информацию плюс отвечать на вопросы. Тактично, с чувством собственного достоинства, никого не уговаривать. Да? Если человек не хочет лечиться от болезни, бедность – это его личная проблема. Мы его уговаривать не будем, мы можем оставить его в покое на какое-то время и встретиться с ним еще раз, может быть, через 3-4-5-6 месяцев. Ну и спросить у него, что-то у него поменялось за эти 3-4-5-6 месяцев. Как правило, ничего в лучшую сторону само не меняется. А у вас уже поменялось, у вас уже на 14-е. Скоро произойдет перенасыщение рынка вашей продукции. Вот мы определяем скрытый вопрос, не поздно ли начинать ваш бизнес, как скоро все потенциальные клиенты будут уже охвачены. Ну, сначала общий ответ заключается в том, что прелесть сетевого бизнеса, что у нас нет, вот конкретно нашего бизнеса, что у нас нет конечного продукта, который люди покупают на всю оставшуюся жизнь. Да? У нас нет программ, например, которые можно скачать или украсть. У нас про... работы хватит на всех, это точно. Возражение 15. Это обман. Нормальные фирмы не берут деньги с тех, кого нанимают на работу. Я помню, у нас был один такой случай, когда одна наша гостья вот так и сказала, что, о, как что за глупости, вот он предлагает какую-то лицензию купить. Нормальные фирмы не берут деньги с тех, кого нанимают на работу. Ну, как правило, такие люди говорят о фирмах, действительно нанимающих людей на работу. Да, в таком случае, конечно, деньги с людей не берут. Однако мы не нанимаем на работу. Мы предлагаем людям партнерство в бизнесе. Мы предлагаем открыть свой бизнес с полной нашей поддержкой. 16. Вы будете иметь с меня деньги. Ну, тут даже нет скрытого вопроса. Да? Тут нет скрытого вопроса. Тут, как говорится, элементарное непонимание или даже может быть где-то зависть. Вот. Ну если э, отвечать серьезно, обычно я отвечаю так, что с вас и без меня уже имеют деньги много лет. Там, где вы получаете зарплату, производя полезные работы, например, на 10-20 долларов в час, а получая за это, за это от 2 до 3 долларов в час, с вас уже имеют на полную катушку. У нас же совсем другой тип отношения. У нас, я заинтересован в том, чтобы вы зарабатывали как можно больше. Мне это выгодно, потому что компания из собственных средств платит мне премиально, прямо пропорционально вашим заработкам. Поэтому я буду не брать с вас, деньги, а наоборот, вкладывать в вас мое время, знания и силы, чтобы помочь вам достичь больших успехов. Кроме того, маркетинг план InWeb24 построен так умно, что со временем вы можете даже зарабатывать больше, чем я и все другие люди надо мной. Больше, чем те, кто пришел в бизнес раньше вас. Вот такая у нас уникальная ситуация. Но вы знаете, на самом-то деле, иногда, когда вы видите, что человек, в общем-то, не с самыми лучшими человеческими качествами, где-то гниловат. Может быть, его лучше как раз и не брать в бизнес. Да? Но мне это напоминает анекдот, когда фея залетела в дом одного вот такого завистника и говорит ему послушай тебе повезло ты встретился со мной и я могу сделать осуществить любое твое желание любое твое желание единственное но что ты должен помнить что что бы ты ни захотел что бы ты у меня не просил и что бы я тебе не сделала у соседа будет в два раза больше этого чем у тебя и наш герой долго мучился, потел, думал, что же такое попросить у феи, и в конце концов сказал, выкали мне один глаз. Да, То есть Люди, которые готовы даже пострадать, лишь бы другим было еще хуже, пожалуй, таких людей лучше вообще в бизнес не брать. Так что, скорее всего, на этот вопрос лучше не отвечать, а сказать, вы знаете, вы, наверное, правы. Поскольку я буду иметь с вас деньги, то вам лучше в этот бизнес не заходить. Возражение 17. У нас экономически ненадежное государство, оно задушит любую инициативу. Иногда, да, это слышно, иногда это может быть даже Правду, вот хотя, конечно, на, на уровне сетевого маркетинга мало, вероятно, потому что государство, конечно, любит, если и охотится за очень большими рыбками. Но самое интересное то, что как раз в этом состоит одно наше очень важное преимущество нашего бизнеса, потому что наш бизнес, по сути своей, международный. Мы не должны спрашивать разрешение у нашего, у вашего государства, быть вам бизнес-партнером или не быть. То есть мы совершенно независимы от собственного государства. Мы можем строить бизнес в любой стране мира, язык которой является официальным рабочим языком нашей компании. Ну, Сегодня это русский и английский, со временем появятся у нас очень скоро другие языки. Таким образом вы можете спокойненько строить прочный международный фундамент собственной денежной машины не оглядываясь на собственное государство. Возражение номер 18. «Я ищу чем бы заняться, но только дни сетевым маркетингом». Ну, здесь нет вопроса, здесь есть констатация непонимания прелести сетевого маркетинга. И опять же, если у вас есть возможность сделать print screen, скопировать экранчик, сейчас есть смысл его скопировать, Потому что эта табличка очень четко показывает, чем отличаются все, так скажем, пять вариантов зарабатывания денег. Имеется в виду наемный труд, малый бизнес, так называемый франчайз, в России говорят франшиза, жизнь на проценты, у кого есть деньги, ну и сетевой маркетинг. И, конечно, эта табличка, если ее внимательно изучить, посмотреть, ну это небо и земля. То есть очевидно, что самое интересное и самое простое это пятый столбик сетевой маркетинг, потому что в нем стартовый капитал практически не нужен, в отличие от всех остальных вариантов. В нем практически отсутствует риск, в нем есть полный контроль над развитием ситуации, чего не других. Вот. Ну и нет никаких потолков, нет никаких границ к успеху. Я еще 10 секунд держу этот слайд на экране, чтобы вы могли кому надо скопировать эту картинку, она, в общем-то, очень полезна, она показывает все варианты, чем можно было бы заниматься. И вы знаете, открытие собственного бизнеса не самый хороший вариант. Я снимался в этом кино, потерял 8 лет, можно сказать, жизни, был как в тюрьме, я уже не говорю про то, что потерял более миллиона долларов. В общем-то, это... Не самый хороший фильм. Конечно, если малый бизнес хорошо идет, развивается, все замечательно, это хорошо, но если происходят ситуации какие-то, а они чаще происходят, вот скажем, негативные, чем позитивные, то лучше с этим не связываться. Ну, я надеюсь, картинку вы сделали, поэтому идем на возражение номер 19. Возражение номер 19 звучит так, здесь нужно быть первым, начинать первым, уже поздно. Скрытый вопрос такой, могу ли я реально добиться успеха в этом бизнесе, если я начинаю вот только сегодня. Да, Но как я отвечаю на этот вопрос, что даже если бы мы были дистрибьюторы компании, которые 20 или 40 лет на рынке, даже в этом случае не было бы поздно развивать этот бизнес. В маркетинге тоже намного проще и комфортнее развиваться сейчас, когда уже есть много ценной литературы, большой опыт, учебные пособия. Я помню, когда мы начинали сетевой маркетинг почти 19 лет назад, у нас вообще ничего не было. Мы не знали, ну вот кроме школ моего спонсора не было ни литературы про сетевой маркетинг, ни интернета тогда еще не было, ничего не было. И мне, кстати, мои друзья, знакомые тоже говорили, что уже поздно, компания уже 13 лет, куда ты лезешь, уже, вон у нее уже там аж 300 миллионов долларов годовой объем продажи. А сейчас этой компания уже 30 лет, и в нее записываются сегодня новые люди, и уже объем продажи не 300 миллионов долларов, а 3 миллиарда долларов. И на сегодняшний день эта компания в гораздо более сильном положении, чем она была 18 лет. И люди, которые заходят в бизнес сейчас, тоже преуспевают и делают карьеру в этой компании. И некоторые в моей группе, которые пришли после меня, зарабатывают больше, чем вот моя... Бывшая жена, которая остался на наш общий с ней счет в этой компании. Двадцатый аргумент. Уже слишком много людей занимается этим бизнесом. Тот же самый вопрос скрытый. Можно ли добиться успеха? Вот сейчас когда уже сетевым маркетингом, маркетинг уже, можно сказать, 50 лет. Вот. Но вы видите, здесь тоже очень симпатичные цифры, тоже можете скопировать эти цифры, которые говорят о том, что на сегодняшний день только примерно около 1% населения есть или пробовали сетевой маркетинг за всю его историю. одного 1% населения, по сути, на самом деле. Потому что в эти числа входят даже те, кто хоть даже те, кто становился клиентами сетевых компаний, записывались как бы в дистрибьюторы только для того, чтобы покупать продукцию подешевле, они уже в этом списке как будто бы они занимались сетевым маркетингом. На самом деле, конечно, они ничем не занимались, они просто были клиентами со скидкой. Еще 5 секунд. Кому надо скопировать этот экранчик, даю возможность его скопировать. И переходим на 21 возражение. Мы уже с вами приближаемся к концу. Нам осталось всего 10 слайдов и мы завершим сегодняшний тренинг. Итак, 21. Я не хочу заниматься этим бизнесом, мне это не интересно. Скрытый вопрос звучит так. Смогу ли я получать удовольствие от самого процесса занятия таким бизнесом? Ну, я отвечаю, что стопроцентно да. Это бизнес, с моей точки зрения, невероятно интересный. Даже. По-моему, с элементами азарта бизнес. Я э, человек азартный, я с детства любил азартные игры, любил играть и, и в карты, и обожаю играть в бильярд, вообще обожаю все, что связано с турнирами, соревнованиями. И сейчас, естественно, на все это времени нет, но элемент азарта, он в бизнесе всегда присутствовал, я это чувствовал, и он есть стопроцентно. Этот бизнес настолько многогранен, если иметь в виду сетевой маркетинг, что каждый из нас может найти в нем что-то особенное для себя. Например, человек с преподавательским уклоном получает удовольствие, обучая других людей. Те, кто любит выступать публично, имеют благодарную аудиторию. Те, кто любит помогать другим людям, но ну, этот бизнес вообще создан для них. Творческие люди могут, например, разрабатывать собственные системы ведения бизнеса. Вот. И все это можно делать не только в том месте, где вы живете, а вообще в масштабах всей страны и даже всего мира. Конечно, самое большое удовольствие – это когда вы видите счастливых партнеров, которым вы помогли добиться успеха в жизни. Это, конечно, большая радость, большое удовольствие. Возражение 22. «У меня не получится». Здесь нет, вы видите, скрытого вопроса, есть какое-то сомнение, которое основано на каком-то субъективном понимании этого дела. Вот. Ну, в этом случае просто нужно задать конкретный вопрос. Здесь надо конкретизировать, надо спросить, что конкретно у вас не получится, что конкретно у тебя не получится. И тогда человек начнет уже говорить конкретными деталями, например, что у него бедных или знакомых, что он не умеет продавать, что здесь нужен, нужна уверенность в себе. То есть, он уже начнет давать те возражения, которые мы с вами прошли. То есть, он сам уже разложить свой, так скажем, туманный вопрос, туманное возражение на конкретное возражение. Ну и тогда вы без проблем уже сможете конкретно отвечать на его конкретное возражение, потому что вы уже знаете, как правильно на них отвечать. Еще один аргумент, который иногда слышится, иногда бывает. О, сетевой маркетинг это какая-то там секта, какие-то ненормальные люди. Вот. И за этим стоит скрытый вопрос, не попаду ли я, занявшись этим бизнесом, в общество неадекватных людей, которые живут какими-то иллюзиями, оторванных от реального мира. На самом деле такое мнение распространяется, как правило, теми, кто случайно попал на большие мероприятия сетевых компаний.